На минувшей неделе мы узнали, что китайских брендов много не бывает. Очередной маркой, выходящей на рынок, будет Skywell, он же Skyward, производитель телевизоров и прочей электроники. Список иностранных беглецов на этой неделе пополняют шинники. нокеан уже договорилась продать свой завод Татнефти, а он только начинает искать покупателя. Автоваз пытается сделать прозрачными цены и наличие своих автомобилей, запустив онлайн-витрину. Поиск автоматической коробки для лад похоже близок к успеху, и новые подробности появились в деле модернизации классической Нивы. Тем временем КАМАЗ строит планы покорения африканского рынка и наращивания производства грузовиков К5 с антисанкционными компонентами. Новоявленная марка Skywell, недавно запустившая русский сайт, открыла в Москве первый шоурум и готовится начать продажи в ноябре. Напомним, что Skywell — это часть концерна Skyward, который с конца 80-х годов выпускает электронику и бытовую технику. Скажем, телевизоры этой марки известны и в России. В 2010 году Skyward купил автобусную фирму Nankin Golden Dragon Bus, а с 2019 года разрабатывает легковушки, которые в разных странах продаются под марками Skyward, Skywell, а также Imperium и Ellaris. В России марка не стала создавать представительства, а заключила четырехлетний контракт дистрибьютора с фирмой Dialon, которую возглавляет Александр Иванов, выходец из концерна «Калашников». Первой моделью Skywall в России назначен среднеразмерный кроссовер ET5. Его единственный электромотор выдает 200 сил, и полноприводных модификаций не существует. Установленную под полом тяговую батарею поставляет китайская фирма Ferrazis Energy. В России предложен самый емкий вариант, который по устаревшему циклу NEDC даст полтысячи километров хода, то есть около 400 километров в реальности. Общая гарантия на автомобиле — 5 лет или 150 тысяч километров. При этом на светотехнику гарантия трехлетняя, на детали подвески — годовая. На тяговую батарею — 8 лет или 200 тысяч километров. Однако для юрлиц все иначе. Общая гарантия — 2 года, а на батарею — 5 лет или полмиллиона километров. Частные клиенты используют в среднем порядка 20 тысяч километров в год пробег у них. И их больше интересует, скажем так, временной период гарантии. Да, и мы предлагаем для частных клиентов гарантию на 8 лет. То, что касается корпоративных клиентов, а мы в первую очередь имеем в виду такси и предполагаем, что электроавтомобиль в такси зарекомендуется с лучшей стороны, для них более важен пробег, нежели временной интервал так как годовой пробег у автомобиля такси может быть достаточно большой, это может быть и 100 и 150 тысяч километров. Комплектация довольно богатая. Цифровые приборы, мультимедиа с экраном на 12,5 дюйма, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и лазерные фары. Продажи электрокроссоверов начнутся в ноябре, как будет получено одобрение типа транспортного средства. Поскольку автомобили поставляются из Китая, то госпрограммы поддержки на них не распространяются. А в следующем году Skywell выведет на рынок более дешевый гибрид с турбомотором 1.5. Лада начала торговать автомобилями онлайн. Правда, на прямые продажи от своего имени автогигант не решился, а лишь запустил электронную витрину, где собраны предложения от дилеров.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 Уже сейчас на новой платформе можно найти более тысячи предложений из разных регионов. Правда, пока в списке доступных машин лишь актуальный модельный ряд, то есть только седаны, лифтбеки и универсалы Гранта 2022 года выпуска. Тем временем в конце октября в Тольятти состоялась профсоюзная конференция молодых специалистов, на которой выступил Николай Строков, вице-президент АвтоВАЗа по производству автокомпонентов.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 В восстановлении модельного ряда дается автовазу с трудом. Все силы сейчас брошены на перенос Весты в Тольятти, а вот производство Лады Largus откладывается аж на конец 2023 года. Зато продолжаются работы над сменщиком Гранты — семейство автомобилей б класса на основе Рено Логана третьего поколения встанет на конвейер в конце 2024 года, а в 2025 году запустят кроссовер на базе Весты. Давным-давно реэкспортные автомобили пользовались в СССР и России хорошим спросом. Покупателей манило лучшее качество и экспортное оснащение машин. Похоже, что эти времена вернулись. В соседней Беларуси обнаружились залежи автомобилей Лада Vesta. Местные дилеры накопили три сотни машин. В основном это дорестайлинговые универсалы Vesta СВ и СВ Кросс в приличных комплектациях Classic Start и Comfort. У всех Вест механические коробки передач и 16-клапанный двигатель 1.6. Цены на универсалы начинаются с 1 миллиона 200 тысяч рублей. Кросс же стоит полтора миллиона. Продавцы уверяют, что возьмут на себя подготовку документов для регистрации в российской ГИБДД, а поставить машину на гарантию можно у любого дилера в Беларуси или России. Однако сам АвтоВАЗ не столь оптимистичен. Компания разбирается в ситуации и пока не может подтвердить гарантию на указанные автомобили на территории России. В случае, если автомобили были официально поставлены импортером в Беларуси, то гарантия на них действует только на территории Беларуси, сообщает пресс-служба. Аналогичная ситуация складывается и с автомобилями Renault, остатки которых продают российские дилеры по очень необычным ценам. Скажем, Duster с турбомотором 1.3 можно увидеть за 2.5-3 миллиона рублей. В соседней Беларуси за кроссовер просят около двух миллионов, хотя в наличии остались считанные машины. Зато при поднятых седанов Logan Stepway целый запас, и стоят они по миллиону триста тысяч. Напомним, что после ухода Renault за поставку запчастей и гарантийное обслуживание машин отвечает Автоваз. А закончим разговор про отечественные легковушки обновленной Нивы. Напомним, что ее модернизацию анонсировал президент автоваза Максим Соколов, вручив дизайнеру машины Валерию Семушкину сертификат на первый образец. Название машины не должно вводить в заблуждение. На самом деле приставка Sport объясняется лишь тем, что мелкосерийное производство обновленной нивы поручит подразделению Lada Sport. Суть же изменений сугубо потребительская и базируется на проекте улучшений под индексом M5 которым занимался еще Михаил Лидяев, ныне ушедший в частную фирму СуперАвто. Как сообщает Дром, обновленная Нива получит 17-дюймовые колеса. Такая запаска под капот уже не поместится, поэтому останется ремкомплект. Задний дифференциал будет 4-сателлитным, а на балке появятся усиливающие элементы. В раздаточную коробку внедрят электропривод блокировки межосевого дифференциала. Моторный вопрос не решен. Мы уже рассказывали, что Автоваз тестирует перестановку поперечного 90-сильного восьмиклапанника 1.6 в продольную компоновку Нивы с переделкой поддона картера систем впуска и выпуска. Вероятно, первые Нивы будут такими, а впоследствии поставит и вестовский двигатель 1.8. Фирма СуперАвто уже отработала такое решение, но не довела машину до сертификации. Что же до сроков, то Максим Соколов анонсировал начало производства Нивы Спорт на конец будущей зимы. Однако, учитывая немалый объем переделок, чтобы уложиться в срок внедрять новшество, придется постепенно. Nokia NTRS подписала соглашение о продаже татнефти своего российского бизнеса. Без учета налогов сумма сделки составит около 400 миллионов евро. Сделка еще не завершена. Ее должны одобрить регулирующие органы, поэтому сроки и условия продажи пока не ясны.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 А Татнефть, Нефтехим и Нижнекамск шина попали под санкции. Пока не ясно, сможет ли Татнефть загрузить работой огромный завод Nokian, мощность которого всего лишь в половину меньше, чем потребляет весь российский рынок. А главное, какие шины там будут выпускаться. В отличие от ленинградского завода Nokian, который все это время работал, ульяновский завод Bridgestone простаивает с 18 марта.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 Так главный конструктор инновационных автомобилей Камаза Сергей Назаренко заявил, что массовый выпуск санкционно устойчивых и импортозамещенных замещенных грузовиков из семейства К5 начнется в феврале следующего года. Напомним, что еще год назад ежедневный выпуск К5 считался буквально по пальцам одной руки.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 Между тем, почта России вовсю тестирует электрические среднетонажники КАМАЗ Чистогор. Итоги будут подведены позже, а пока известно, что машина, способная преодолеть 120 километров, весит не полный 10 тонн, а на борт берет чуть больше восьми. Кроме того, российские почтовики испытывают электрические газели ИНН, а также фургоны Солю китайского происхождения. Впереди испытаний и других моделей, в их числе аккумуляторные УАЗы-Профи от двух производителей, включая машину под названием «Экоавтопроф». Очевидно, что компания рассчитывает использовать электромобили для перевозок внутри мегаполисов, но никаких подробностей относительно будущих закупок руководство почтового монополиста не приводит.